С помощью раздела «Условное оформление» можно графически оформить любые поля отчета. Для того, чтобы это сделать, нужно нажать кнопку «Добавить». Откроется окно редактирования элемента условного оформления. На первой вкладке «Оформление» можно выбрать то, как графически вы будете выделять элемент. На вкладке «Условия» — «Сдать отбор для графического оформления». А разделы «Оформляемые поля» и дополнительно нужны для того, чтобы указать, какие разделы и поля будут оформляться. Давайте вначале разберем параметры вкладки оформления. Тут много разных параметров. Я расскажу про основные, которые часто используются. Параметры цветового оформления для фона, текста, диаграммы и границы. Чтобы поменять цвет, нажмите на троеточие в поле значений и выберите цвет из предложенных вариантов. Так будет выглядеть изменение цвета у фона. Так у текста и у границ поля. Также можно настроить тип линии у всех границ отчета, и только верхний, нижний или боковой. При открытии окна настройки границы нужно выбрать тип линии и ее толщину. В данном окне справа показан пример оформления указанного типа линий. Вот как будут выглядеть границы с пунктирным типом линий. Можно настроить оформление текста. С помощью параметра шрифт можно изменить шрифт и размер, а также начертание текста. Текст нашего отчета изменился согласно указанным настройкам. С помощью разделов «Горизонтальное и вертикальное положение» расположить текст определенным образом в столбце по горизонтали и вертикали. Я изменила расположение по горизонтали, выбрав вариант «Центрировать». Очень стандартные настройки оформления для таблицы. Другие настройки раздела условного оформления помогают указать поля, которые вам нужно изменить графически. Итак, выделим жирным шрифтом рекламентную сумму, которая больше 5 миллионов. Изменим в нашем условии параметров равнения шрифт, выберем жирное начитание текста. На вкладке условия укажем в каком случае будет меняться начитание текста у полей. Для этого добавим в разделе Отбор элемент суммы рекламной операции и укажем для него условия. Вид сравнения больше значение 5 миллионов. Вид сравнения. Работая так же, как в разделе «Отбор», только регулирует оформление полей, а не их отображение в отчете. Как настраивать элементы отбора, вы можете посмотреть на видео «Отбор». Посмотрим, что получилось. У нас выделились жирным шрифтом регламентные суммы, которые больше 5 миллионов. Но вместе с тем изменился текст у других полей, к которым относится данная сумма. Чтобы выделялся текст только нашей регламентной суммы, нужно... На вкладке Оформляемые поля указать те поля отчета, которые нужно оформить. Сейчас я укажу здесь регламентную сумму, и наши настройки оформления будут работать в отчете только для нее. Однако у нас текст выделился в итоге и заголовки. Как это исправить? Чтобы данные поля не выделялись, нужно на вкладке Дополнительно настроить оформление по разделам. К примеру, нам не нужно выделение в заголовках и в общем итоге. В этом случае уберу галочки со следующих элементов в заголовках поля и в общем итоге. Нашего оформления в заголовках и в итогах не стало. Давайте рассмотрим другой пример. Нам также необходимо знать сумму больше миллиона, но для определенных сценариев. Чтобы выделялась вся строчка тех цифр, которые относятся к сценариям «Кассовое поступление» и «Договор оплаты» и тех, чья сумма больше миллиона, в разделе оформления укажу цвет для поля, в разделе «Условия» укажу два условия относительно сценария и суммы. Посмотрю, что получилось. Да, у нас подсветили зеленым цветом ЦФО, чьи суммы больше миллиона. Но и сценарии тоже выделились. Как выделить только ЦФО? Нужно задать те же самые условия оформления не по всему отчету, а только для поля ЦФО. Ведь мы указываем в отборе условия, где сценарий равен определенному значению. в отчет входит и сценарий, и ЦФО. Как указать только для поля ЦФО? Нужно в разделе «Структура отчета» выделить группировку ЦФО. Программа говорит, что для элемента «Условное оформление» не установлено. Передвигаясь по вкладкам в тот момент, когда в разделе «Структура отчета» выделен элемент, везде будет написано одно и то же. Чтобы для элемента включить настройки любого раздела, нужно нажать самую первую галочку в текущем разделе. Нам нужно изменить условное оформление. Соответственно, нажму галочку в разделе условного оформления. Нам стали доступны настройки этого раздела. Добавим тоже условное оформление, что мы делали для отчета. Зададим цвет фона. Выберем условия. Для сценария и суммы. Сохраним настройки и посмотрим отчет ничего не поменялось. Правильно, потому что у нас сработала сортировка для отчета, которая выделяет из сценария ЦФО. Уберем галочку с элемента условное оформление для отчета и заново его сформируем. Теперь выделяются ЦФО в разрезе сценария кассовое поступление и по договору оплата с суммой больше миллиона. На этом наш курс отчета обороты по статьям подошел к концу. Очень надеюсь на то, что он был вам полезен. Жду ваших лайков и комментариев советов по поводу улучшения курса и вопросов относительно понимания. Посмотрев данный видеокурс, у вас остались какие-то вопросы? Если остались, то пишите в комментариях под видео, и мы обязательно ответим на них.